Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня будет тема о польской косметике, которую я пользуюсь сама. Обязательно смотри этот ролик до конца, так как я разыграю подарок. Заня польский бренд красоты, который был основан еще в 1989 году в городе Гданс с польским фармацевтом Зенан зая Страсть на и природе лежит в основе приверженности Зая к разработке высококачественных средств по уходу за кожей по доступным ценам. Постоянный девиз Зая – забота о здоровье и благополучии наших клиентов. Основной мерой успеха Зая является лояльность клиентов. Сам Зенон говорил, что мы стремимся строить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами, дистрибьюторами и сотрудниками, которые создают успех в Зая. Самым первым натуральным выпущенным продуктом компании Зая был оливковый крем, на минуточку который Зая сделал с помощью миксера для мороженого. Но несмотря на то, что производство Зая прошло уже долгий путь, натуральный оливковый крем остается одним из бестселлеров Зая. Сегодня Зая ⁇ это коллекция, состоящая из более чем тысячу высококачественных, доступных по цене натуральных продуктов для ухода за кожей лица, ухода за зубами, ухода за телом и волосами. У зая также есть ряд продуктов как для младенцев, так для детей, так и для мужчин. Вся продукция зая производится на современном оборудовании, расположенном в экологической зоне с собственным водозабором. Есть 4 лаборатории, оснащенные самой современной технологией. Исследования и разработки физико-химический анализ, микробиологический контроль. И контроль качества некоторая продукция помечена надписью веган это значит что она не тестировалась на животных и вы можете спокойно ее использовать для своих целей я за то чтобы не тестировалась косметика на животных так как уже на дворе 21 век и я вообще не вижу смысла этого делать поэтому я всегда стараюсь выбирать косметические продукты на которых обозначена надпись веган это единственный производитель на польском рынке Рынке, с объемом продаж более 80 миллионов единиц в год. Я рассказала вам краткую историю компании Zaya. Если вам что-то будет интересно еще узнать, обязательно переходите по ссылочке, я ее оставлю внизу под видео. Я стараюсь пользоваться разной косметикой, хотя некоторые говорят, что лицо, волосы, кожа наша должна привыкать к одному и тому же. Но я знаю на своем опыте, вот, например, если брать волосы, да, то мне проще менять Постоянно шампуни, бальзамы Масла для кончика У меня потом волосы быстрее растут Насыщаются витаминами Если, например, я пользуюсь Одним и тем же шампунем У меня они становятся уже через полгода Ломкие, сухие Дешевую косметику лучше не покупать Вы просто переведете деньги Лучше, например, потратить В два раза больше, но купить Хорошую косметику Да, есть люксовые бренды, которые не сравняются ни с чем, но есть такие продукты как компания Язая и цена у них средняя, но они ничем не уступают от люксовых брендов. И начнем мы с мицеллярного геля для умывания с огурцом и мятой. Гелевая основа и мицеллярная жидкость деликатно удаляют загрязнения, увлажняют и питают кожу. Данный продукт прекрасный вариант ежедневного ухода за вашим личиком. Он приятно пахнет, дарит бодрость кожи, увлажняет. Гель праймливает тонизирующие, смягчающие и увлажняющее, и успокаивающее свойства, а вместе с тем может насыщать полезными веществами, разглаживать морщины и укреплять естественный гидролипидный слой. Систематическое использование этого продукта позволит вам длительное время наслаждаться ощущением чистоты. Для очистки лица вам понадобится всего лишь одно нажатие этого флакончика, его хорошо размылить и нанести на кожу массирующими движениями после смыть водой. Не забываем о том, что после такого геля для умывания мы наносим тоник и затем мы наносим увлажняющий крем. Крем для рук входит в список самых популярных косметических средств. Все мы знаем, что им пользуются не только женщины, но и сильная половина нашего человечества. У них очень огромное количество кремов для рук и я себе выбрала с протеинами кашемира. Протеины кашемира содержат большое количество аминокислот, восстанавливающее действие на кожу этот ингредиент является мощным увлажняющим средством глубоко проникает в кожу насыщая ткани влагой, разглаживая и смягчая кожу если коротко сказать, то этот крем подходит для сухой кожи рук у меня очень сохнут руки, особенно зимой Зима не за горами, поэтому я себе приобрела этот крем. Здесь 100 мл. В состав крема входит ценное масло корите которое известно своими восстанавливающими и защитными свойствами. Эфирные компоненты масла способствуют омоложению кожи, устранению шелушения и заживлению микротрещин. Крем легко впитывается, придает коже рук эластичность и гладкость, а также способствует укреплению ногтевой пластины. Все мы знаем, как Пользоваться кремом. Его нужно всего лишь немножко. Если вы очень много нанесете крема для рук, он будет долго впитываться и руки ваши будут просто жирные. С этой же серии я взяла себе шампунь для волос с протеинами кашемира. Он деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений. Он не нарушает естественный pH-баланс эпидермиса. Поэтому после использования оставляет приятное ощущение свежести и чистоты. Средство позитивно воздействует на пряди, оно активно увлажняет, деликатно питает и интенсивно смягчает волосы. Гигиенический продукт, благодаря наличию в составе протеинов кашемира, заполняет пустейшие участки в структуре завитков и сглаживает распущенные кутикулы. Если у вас немножко вьющиеся волосы, он поможет вам разгладить их. И после этого шампуня вам не придется пользоваться утюжком. Натуральные компоненты восстанавливают текущиеся кончики и возвращают прядям. Утраченную жизненную силу Они предотвращают выпадение волос Что сейчас очень актуально В осенне-зимний период Борются с их тусклостью И препятствуют процессам дегидратации. У шампуня очень приятный запах Запах фруктов и цветов Не забываем о том, что мы шампунь наносим два раза После шампуня мы перейдем с вами к разглаживающему кондиционеру для волос. Как вы знаете, это обязательная часть комплексного ухода за нашими волосиками. Если, например, вы не пользуетесь маслом или каким-то защитным спреем для волос, обязательно попробуйте. Перед этим я пользовалась маслом, и оно было более гуще, немножечко даже похоже на гель, и я втирала в мокрые волосы. 125 мл ее хватает надолго. Все мы знаем, что кондиционер есть обязательной частью для нашего ежедневного ухода и обязательно попробуйте у кого-то кондиционер густой, у кого-то кондиционер в виде спрея кто-то пользуется масками, кто-то пользуется просто шампунем, но я думаю, что дополнительный уход волосам не помешает. Этот кондиционер, который я купила, создан для восстановления сухих и поврежденных прядей в результате окрашивания и регулярного воздействия термоприборов. Я не очень часто пользуюсь плойкой, но я каждый раз пользуюсь феном, поэтому я решила взять этот кондиционер. Средство можно использовать перед началом укладки, чтобы избежать негатива воздействия высоких температур. Мы моем голову, чуть-чуть просушиваем волосы полотенцем и на влажные волосы наносим спрей. Спрей мы наносим только на кончики волос, не на всю длину, потому что у вас волосы будут просто жирные. Благодаря тому, что в составе есть органовое масло, волосы станут мягкими, блестящими и послушными. Этот ценный компонент растительного происхождения увлажняет и питает наши кончики волос. Также предупреждает предупреждает сушение прядей возвращает им красивый и здоровый внешний вид кремообразная консистенция легко наносится и быстро высыхает не утяжеляя локоны один из моих любимых продуктов это сахарный пилинг с запахом клубничный зефир вы просто себе не представляете как он божественно пахнет его просто хочется скушать взять ложку и начать есть как вы знаете пилинг это идеальное средство способное подарить нам ощущение особой свежести и чистоты а регулярное очищение эпидермиса от загрязнений станет настоящим наслаждением если воспользоваться сахарным пилингом для тела специальные компоненты в составе бьюти продукта наполнит кожный покров полезными антиоксидантами и витаминами боря с целлюлитом вам же останется наслаждаться великолепным ароматом ощущением комфорта и гладкой кожи этот пилинг удаляет с кожи излишние загрязнения Пыль, роговевшие клетки, позволяет эпидермису дышать, помогает в борьбе с апельсиновой коркой, обладает аппетитным ароматом клубничного зефира, как я уже вам сказала, это просто бомба, питает эпидермис витаминами и антиоксидантами. Его нужно нанести небольшое количество на влажную кожу, немножечко помассировать и смыть теплой водой. Если вы в своем городе никогда не обращали внимания на этот косметический продукт, особенно на пилинг Зая, обязательно поищите, потому что таких пилингов я еще не встречала, не считая Айцеп, там есть тоже хорошие пилинги для тела но вот этот просто божественный. Но ну, а если вы не можете найти в стационарных магазинах, попробуйте поискать в интернет-магазинах и оформить себе доставку на дом. Теперь я хочу перейти к конкурсу. В конкурсе могут участвовать абсолютно все, как мужчины, так и женщины любого возраста и с любой страны. Сразу говорю, что в подарок вы получите 10 масок для лица. Условия конкурса очень простые. Во-первых, вы должны быть подписаны на мой YouTube канал, вы должны быть подписывайтесь на мой инстаграм, так как я там буду объявлять победителя, и вы должны оставить комментарий под этим видео и также поставить пальчик вверх под этим видео. И через две недели я объявлю победителя этого конкурса. И если будет очень много просмотров, очень много лайков, может быть даже будет два или три победителя. Поэтому я желаю всем удачи. Ну а мы с вами продолжаем дальше. Хочу вас познакомить с кремом для лица. Не очень жирный, такой, немножечко полужирный, хорошо впитывается. Мне нравится, что этот крем 2 в одном: и дневной, и ночной. Не нужно искать в баночке, что утром, что вечером себе намазать на лицо. В этой баночке у нас 50 мл его хватит месяца на два. Пахнет приятно, ненавязчиво, такое ощущение легкости, шелка. Уникальная комбинация активатора обновления липидов и полисахаридов обеспечивает интенсивную поддержку в поддержании молодой кожи, восполняет дефицит физиологических липидов, усиливает естественные процессы регенерации кожи, уменьшает шероховатость и чрезмерное шелушение эпидермиса. Я вчера его попробовала. Впервые, И я вам хочу сказать, что я просто в восторге. Спасибо за просмотр этого ролика. Я надеюсь, вам понравились мои косметические продукты. Если вам такой ролик по душе, обязательно ставьте пальчик вверх. Не забывайте о конкурсе, пишите комментарии. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!